Почему-то об этом не принято говорить, но на столе у каждого уважающего себя врача лежит книга Пелтона Росса «Медикаментозно индуцированные пищевые дефициты», в которой отмечена прямая зависимость между длительностью приема контрацептивов и постепенным формированием недостатка цинка, магния, селена, витамина С и витаминов группы В, и в том числе фолиевой кислоты. В этой книге в английском варианте есть фраза что на фоне приема орального контрацептива могут снижаться сывороточные уровни фалата, что может иметь клиническое значение в том случае, если беременность наступает вскоре после прекращения приема ОК. И что это значит? А это значит формирование пороков развития плода на ранних сроках беременности из-за недостатка фолиевой кислоты. Это аномалии развития нервной трубки которые возникают к промежутке между 25 и 28 днем от зачатия, то есть когда большинство женщин даже не подозревают о своей беременности. Зная про это побочное явление, некоторые гиганты индустрии стали добавлять к своему продукту фалат. К торговому наименованию контрацептива при этом прибавляется слово «плюс». Если же на ваших таблетках такого математического знака нет, а вы планируете в ближайшие перспективы беременность, то за три месяца до предполагаемого зачатия лучше начать прием фолиевой кислоты. Тогда можно беременеть на отмене гормонов. Что еще стараются не упоминать производители контрацептивов? Возникают проблемы с ношением контактных линз. Контрацептивы могут вызывать задержку жидкости в организме настолько, что это может вызвать изменение формы роговицы за счет ее отечности. Прилегание контактных линз становится неплотным и менее комфортным. А также могут возникать так называемые хлоазмы, меланодермия, неприятный косметический дефект, участки гиперпигментации, как правило, на лице. Пятна неправильной формы, от коричневых до пепельно-голубых, располагаются по щекам, лбу, носу или подбородку. Они часто спутники беременности и, увы, гормональных контрацептивов. Исчезают очень медленно в течение года после родов или отмены таблеток, однако окончательно не ликвидируются и требуют постоянной защиты от солнца и применения осветляющих кожу средств. Еще при приеме гормональных контрацептивов увеличивается риск возникновения депрессии, особенно у молодых женщин. На фоне приема гормональных таблеток уменьшается толщина серого вещества в тех участках коры головного мозга, которые отвечают за оценку входящих стимулов. Поэтому в европейских и американских рекомендациях появилась фраза о том, что если женщина, которая пользуется контрацептивами испытывает колебания настроения, то должна обязательно сообщить об этом врачу. Также при приеме контрацептивов возможна прибавка веса. Если уже есть нарушение жирового или углеводного обмена, то на фоне гормональной контрацепции может возникнуть так называемый глюкокортикоидный эффект, на фоне которого жировые клетки активно увеличивают свой объем и к телу прибавляется еще 5-7 килограмм, которые практически не поддаются коррекции физическими нагрузками. И самый опасный побочный эффект, который может стать фатальным – это риск тромбозов. Существует несколько симптомов, при появлении которых нужно незамедлительно уведомить врача. Интенсивные головные боли, боли в груди, одышка, боли в области живота и желудка. Проблемы со зрением, двоение в глазах, мушки, помутнение, нечеткость, локальная отечность и боль в ногах, особенно если все это наблюдается от колена и выше. Итак, прежде чем решиться на прием гормонального контрацептива, хорошенько проконсультируйтесь, обследуйтесь и как следует подумайте. Если хотите поделиться своими соображениями, пишите в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.